Очень приятно, я Максим. Зай. Ты куда сейчас гулять идешь? Ну, или по работе, или просто выпить кофе. А у, может... у меня есть желание с тобой пообщаться как-нибудь даже вот в другой я раз. Вам может быть даже вам и тут, вам если вам будет вам. погода классная. Ты как? Давай. Не знаю, почему смотрю на тебя, мне кажется, ты развратная. Что? В хорошем смысле этого слова. Вот. Очень интересная тема для первого знакомства, Ой, Слушай, вот знаешь, я с тобой сейчас общаюсь, и как бы я тебя тоже немножко не понимаю Ты мне вообще кажется каким-то энергетическим вампиром И как будто, знаешь, ты хочешь меня отсосать О -о -о. Да. Но при этом, вот сейчас с тобой общаюсь, мне кажется, ты какой-то, знаешь, энергетический вампир Серьезно? Да, и возможно, ты хочешь даже меня отсосать что? Энергию. А, вот. Я уже думала, это из этой оперы, типа Хари Кришна, Хари Рама, вот тебе книжечка. Это, это что? Я, я, кстати, не а, читаю ты особо. Да, я <свят> ну, У меня дрявая память. Ну, я вот Кстати, вот знаешь, мне почему-то кажется, ты сексуально заботливая. В хорошем смысле этого слова. Просто на первое впечатление, не знаю. Что? По энергетике. Ну нет, не а еще. Ладно, классное настроение. Давай. Спасибо. Вот, да я с тобой немножко пообщаться хочу и как раз таки узнать, парень у вообще есть, отношения есть? Нет, а что такое? Что такое? Хочу с тобой как-нибудь встретиться, люблю как-то подойти пообщаться, я сейчас вот как-то чувствую, как будто ты какой-то немножко энергетический вампир. Я вампир? Да, возможно ты... Какой ужас! Возможно ты даже, знаешь, хочешь меня отсосать. Вот, энергию. Прости, пожалуйста, я... Не, ну мне просто кажется. Возможно, я тебе сказал, что это будет звучать странно. Где то это прочитал, чтобы так пошутить? Шутка смешная, но с девушками так не знакомиться. А как знакомиться? Точно не так. Ну, как-нибудь иначе. Надо было идти за мной, вместе со мной, понимаешь? Я не хочу тебе чему-то научить, я же энергический вампир, как ты сказал. Ну, номер. И что, ты даже не знаешь, как меня зовут? Ну, я тебя спрашиваю, я тебя спрашиваю, ты мне должна ответить. я еще попробуй. Ну Что? напряги память. Зоя. Зоя, очень мило, но нет. Мне бы хотелось, чтобы. Все, будешь Зоя, держи. Что? Запиши номер. Значит, мы с то тобой общаемся. Меня зовут, может быть. Ну это тоже. Отношения у тебя есть какие-нибудь? Нет. Нету? Нету. Тогда давай как-нибудь встретимся, встретимся в другой раз. Возможно, давай. Сейчас, ну, запиши твои контакты и. Ну. Держи. Делаю. Слушай, кстати, вот, не знаю, смотрю на тебя еще. Мне почему-то кажется, тебе не хватает мужика. В хорошем смысле этого да, слова. Не хватает мужика. <laughs> давай. Счастливо. Пишите. Давай, давай. На. Да подожди, ты так сильно хочешь убежать, как будто здесь действительно какой-то маньяк. Мы просто есть, собрались, я есть хочу. А. Слушай, я просто, знаешь, что хотел сказать? Не знаю, смотри на тебя, у вот тебя на самом деле мужика не хватает. А, видно, да. В хорошем, в хорошем смысле этого слова. такая вот. бесхозная, да, иду, видно сразу. Нет, просто знаешь, как тебе сказать? Ну, ты такая вот немножко растерянная в каких-то своих вот необычных мыслях. Тебе нужно, знаешь, ну, мужчина, который говорит, ты его немножко слушаешь. Вот. Ладно, все, теряйте, отпускаю. Давай. Спасибо. Мне кажется, вы все тут такие, знаете, немножко... Не-не, какие-то немножко энергетические вампиры. Вот, возможно... Да, дарим энергию. Сложно, на самом деле, очень сказать, но вы вот почему-то мне так ощущаться даже. Возможно, у меня хотите отсосать. Энергию. Понятно. Если у тебя такое впечатление было... ладно, давайте, хорошее настроение. Счастливо. Не знаю, кстати, вот смотрю на тебя. Мне почему-то кажется, тебе не хватает э, мужика. Да? В хорошем смысле этого слова. Видно, да, помнишь, не, ну знаешь, чтобы, чтобы вот как-то держал тебя какой-то, может быть, даже строгости, чтобы тебя наказывал, ставил в угол. Так, ну думаю, гудок уже прошел. Напомню еще раз, как тебя зовут, Спасибо. Ксюша. Давай. Классное настроение. Как мне кажется, ты какой-то энергетический вампир. Вот, возможно. Первый раз в виде такой год. Наоборот, кстати. Не знаю, даже возможно ты хочешь меня сосать. Энергию. Вот просто зашла. Просто на самом деле так чувствуется. На самом деле наоборот, я жертва всех энергетических вампиров. Слушай, не знаю, я смотрю на тебя, и мне почему-то кажется, ты знаешь, хоть и такая, в принципе, энергетический человек какой-то, вот, достаточно какая-то, ну, может быть, веселая, но при этом, мне кажется, ты какой-то энергичный вампир, я не знаю, вот, и, возможно... Нет, Возмо... я просто всего-на-всего Просто, на... всего... знаешь, как будто, возможно, ты хочешь меня даже отсосать. Энергия. Вот. Так. Держи. А где твой маникюр? Или работа ты? не позволяет. А что у тебя за Это ты продаешь кофе? Парни, привет. Хочу вам сказать такую новость, что у нас.